Производстве судьи. Спасибо, я офиге. Смотрите ролик Однако до конца. Судья. Ставьте лайки. Однако в своем кабинете судья... Ранее располагал государственный флаг сзади себя, самым недвусмысленно намекаем на то, что в данном кабинете не может идти речи о право суде. Стоит, конечно, подыскать другое место применения своих знаний и сил. Да, у меня... Заявление об отводе по новому основанию в начале судебного заседания в суд так и не прекратил нарушать федеральный закон. Давайте сначала по отводу определимся. <связано> Если хотите вести видеосъемку, соответственно, наверное, <связано> вы должны к суду обратиться в этой связи. Нет, не должен. Рассмотреть отвод немедленно. Это прямой вопрос, вы не даете прямой ответ. Я вам должен давать ответы. Это ваша обязанность. Я желаю, чтобы был рассмотрен отвод. Отвод, ваше рассмотрение, вы подлежит. Вот нарушение федерального закона. Поскольку отводы уже рассмотрены, Давайте, по этим основаниям, не заявляете никаких вновь возникших оснований. Я вам еще раз, раз говорю. тех, которые вам стали известны. Вот они стали известны, что суд нарушил федеральный закон, что суд, мне в судебном заседании стало известно, что судья нарушает федеральное законодательство. Это прямой факт, он подтвержден. Это ваша оценка. Ну, так оценка, которая влияет на мое отношение к Как раз это и является обстоятельством и основанием Поскольку отвод был уже рассмотрен, по этим основаниям не было рассмотрено отвода. Только, только что прозвучало определение, в котором видеоретики... Не тратите, пожалуйста. Пожалуйста. Когда прошло минуту, Мы сейчас настоялись, когда вы с ним просто... Нет, мы настоялись, я, я, не не я, я не смотрю. Я не смотрю. Я не смотрю.